Смотри вокруг, малыш любимый. Зачем живем мы здесь, в Дундя? Зачем все нужно в этом мире? Еда, питье, семья, друзья. Один рождается, другой. Взрослеет Тот стареет Но счастливо живет лишь тот Кто истину найти и применить умеет Запомни, милый мой малыш Для поклонения Аллаху все сотворено Ты поклоняйся только лишь Аллаху одному, и небо, и земля, и то, что в них. Аллаху воздают хвалу. Ему дела ты посвящай, и больше никому. К его удовольству ты стремись, и больше ни к чему. Смотри вокруг! Малыш любимый! Зачем живем мы здесь в Дуня. Зачем все нужно в этом мире? Еда, питье, семья, друзья. Один рождается, другой возрослеет, тот стареет.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 «Мама, ты сказала, что живем мы для того, чтобы Аллаху поклоняться, и чтоб в рай войти его? Как же надо поклоняться? Что же делать, как же быть? Что такое поклонение?» «Где ответ?» Мне раздобыть. Тебя, малыш любимый, на ручки посажу. И про поклонение немножко расскажу. Что ж такое поклонение? Это Аллаху подчинение. Слова, дела и намерения, которыми доволен он. Установил нам как закон И приказал нам выполнять Вот, например, за день пять раз намаз читать Пост соблюдать, благое говорить Дурное оставлять Мольбами лишь к нему взывать Его страшиться и любить, и встречи с ним желать. Есть много-много дел таких, и можешь ты узнать о них. Радость ты моя, если будешь ты учиться. Учить хадисы и Куран, там найдешь ты все ответы. Про религию ислам, повеления и запреты, и для счастья заветы все, что нужно в жизни нам. Папе с мамой говорю, что Аллаха я люблю, но чтоб он любил меня. Должен делать я Мама рассказала мне И сегодня я узнал Что для поклонения Аллах меня создал Я должен слушаться его И делать то, что любит он и должен я стараться его не ослушаться. Об этом нам поведано в Коране и Хадисах. Их мы должны читать и правильно понять. А чтобы не забыть, что прочитали, нам надо заучить и повторять. И обязательно на деле применять. Маме с папой говорю, что Аллаха я люблю. А чтобы он любил меня, стараться очень буду я. Инча-Аллах, инча-Аллах.